Легкий обзорчик отеля Destert Ros Kurga Так, ходим на ресепшн. Вот такой вот ресепшн. Так, прикольно выглядит. С синим эффектом такой синевый. На Ресепшене наверху есть на втором этаже номера. Мне не очень понравилось. Нас сначала поселили на второй этаж на возле ресепшена. Там без балкона. Просто как в духовке. То есть мне не понравилось. Это нами стандарт. Возле ресепшена. Покажи, Арина. И вот здесь вот такая ванна. Да. Здесь там шампунь. Минимальный комплект есть, да. да, Арина? Туалет. Туалетная бумага. Ну, ну, все да? надо, да? Да. Здесь, простенькая аэ, и такая копинка, да, такая вот копинка простая. Что там дальше? Показывай, Арен. Дальше здесь вот такой вот шкафчик. Здесь есть вот такой вот холодильник, там всякие напитки, вода. -бар и сейф. Все и сейф. У нас да. на ключике. Так, да. дальше что? Дальше такой вот Большой, большой. Ну, обычно стандартное дело. А ну-ка, Аринка, дальше смотрим что Здесь две кровати, но почему-то мне кровать не, не положили. Это как? Общий кондёрчик. Тебе еще не принесли, скоро занесут. Не, не буду. Я да, спать. потому что будем менять номер. Итак, ну телек такой более-менее современный. Да. Аринка, ну... а есть балкон? А ну скажи, покажи. Нет. Балкон. Ну как же без балкона? А где вещи сушить-то, а? Сушить -то, а? А вот у нас, да, вот у нас балкона нет, и номер у нас возле ресепшена на втором этаже 7230, да, вот так он выглядит. Мы видим сейчас навесики, с цветочками всякими. Но ощущение, что не в Египте, а где-то вот в Турции. Да, действительно, немножко так неординарно придумали. Крутой олимпийский бассейн. Вот инструктор. Нормальные цены. Все хорошо. Да, то есть тот, кто не умеет плавать научиться в кратчайшие сроки, правильно? Так, поменяли на номер 3103, третий корпус. Смотрим, Так выглядит номер. Душевая, туалет, бильдэ, тот же санузел, шкафчики, сейф, все как надо. А вот такой легкий сюрпризик. Сила доллара, сила одного доллара, ставили чаевые. И маленький балкончик. Я вам скажу, очень удобное место. Здесь как бы не солнечная сторона. Вот балкончик. Там дальше столовая и там пляж сразу же. И спортзал. Очень хорошее место. И вот Олимпийский бассейн. После каждой рубашки номера нас ждут вот такие сюрпризы. Яш! Yes. Сколько людей, да? Там да. 10 сантиметров, а там 100, 180 или 120, по-моему. Нет, там 210. А, да, то есть там уже за 2 метра перевалило. Так вот, детишки я спускаются. Там, я там не стою, мне 7 лет. Не, ну Стоп, что ты прыгнула, мая. я тебя ловил, да? Да. That's no good. Полотенце. Ну что, идем дальше, ищем местечко. Так, что у нас сейчас по времени? Уже где-то больше 10 часов. Ну, народ уже так позанимал, но в этом отеле проблемы с лежаков как такового я не заметил. Так. А где место? Давай найдем а место. Я укололась. Да, давай ищем, Марин. Давай, вся надежда на тебя. То есть уже как бы так время, что все лежаки заняты. И остается только те, кто не успел проснуться. Да, Рин. Сделаем зарядку и станцуем. Водичка тепленькая, но коралловые тапочки нужны, потому что бывают острые ракушки, которым шипали, и они могут э, ножку поранить. Арина, а так пляж тебе нравится? Да. Все, и водичка тепленькая сейчас, да? Да, ну прям была холодноватая. Да, но а сейчас как в ванне, да? Как в горячей ванне. Да. Видно такое. Сейчас к нам пришел человек, который делает косички. Я выбираю косички, чтобы он не заплел. О, oh, hello. hello. Покажите. Сдел... Да, да, говорите. Мы сделаем красивые косички Арина. Она будет очень рада. Она будет выбрать цвет эм, розовой осенью. Как она хочет, сделаем красивые косички. Самое главное, что Арина будет рада. И... Здоровье, хорошо, Ариночка. Давайте покажи, какие варианты мы выбираем Ариночку. <с Medicaid> mm, э Не сразу попался на глаза вот этот. Сейчас посмотрим кафе возле моря. Давайте его попробуем. Ммм, очень сладко. Перейдем к пляжу в базе кафе. взять кофеек и удочком смотреть на море. Есть приливы, есть отливы. Каждый день по-разному. Там, где камни, волнорез заканчивается, люди с масками ныряют, на рыбах смотрят. Там пиццу, легкий закусон да. можно взять, а, как... а дальше бар напиточки. Как лежишь на синем солнце. То есть мы сейчас ходим в какую зону? Детской, Детской площадки, Детской площадки да. да. Здесь ручные ящерицы, да, Реб? Смотри, какой корабль, да? Тем... Тематический корабль. Он чисто для декора, на него лазить нельзя. А вот это висят лампочки, ночью включаются, довольно-таки прикольно. Качелька для детишек. Здесь есть спортзал, такой мини-спортзал на открытом воздухе единственный минус этого спортзала это то, что он работает с 10 утра и до 6 вечера а потом закрывается э, вот этот ящик оранжевый гантельки, все прячется практически все, кроме штанги и э, груши и еще парочку блинчиков да, потому что с 10 утра тренироваться по крайней мере в июне очень жарко, а вечером как-то хочется на море побыть, то есть было бы классно, если бы вот это все, весь все аксессуарчики уже работали с 7 утра, то есть пока еще не жарко, люди уточком потренировались и на пляж. Сразу направо. Смотрим. О, какой спецэффект. Да. Печень по-александриски. Так, вот у нас фиш. Так, это у нас говядина, это баранина. детская зона так, для детишек вот у нас такой самолет кукурузник климатический я сейчас буду брать вкусняшку мам покажи покажи какая вкусняшка Я жду не дождусь. Чем ты будешь брать? Я буду брать с кокосом. С кокосом. И с пудрой. С пудрой. Вот пудра. Чем? Давай. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. В ресторане вас может ждать небольшое шоу. Ресторанчик нам понравился, здесь очень щедрые э, сотрудники ресторана, которые насыпают два раза больше, очень да, Арина? Вот Арина скажет, э, ты просила один тортик, да? Да, а мне его сделали два. Но Арина все равно говорит один, а ей насыпают два. Да, они не жадные, это очень приятно. Мы идем на диск дискотеку, мне так уже не терпится, все хочется танцевать, танцевать и танцевать. А у нас сегодня в программе, а, так, это у нас мультики, вот детская дискотека. Мы наконец-то в детской дискотеке, здесь много детей разных израстов, маленькие, большие. Ну и конечно же для взрослых нашлось развлечение, много концертов, выступлений, есть на что посмотреть. атмосферу отеля. может менять цвета. Хотите классный кофе? Идите в разбар. Теперь посмотрим аквапарк. Ну что, доченька, разомнемся? Да. Отпусти. Мы что-то не проснулись? Да. Нам вдруг поможет, да, Да. Пошли. Ставьте лайки Подпишитесь на канал Всем пока-пока